мир моих снов погнали опять же без хорошего какого-то звука без всего такого просто в общем то да даже не распеваясь я не знаю что со мной сейчас будет смогу ли я вообще эту песню спеть давай попробуем весь дом. Я расскажу тебе, чем раньше жил Этим Забит мой целый альбом По ночному городу, залитому, убитому Такие же, сунемся на мой драйв Кто же мы с тобой на самом деле? Прожигатели, мечтатели, это тебе решать Где и я, там и ты знаю, но все же хочу лететь далеко, так давай, если чё, со мной туда, прям в мир моих снов. Легко, даже если нас не пустят, в самый лучший клуб За наш веселый, нетрезвый дом. Зайдем в вагон, или в тралик несусь прямо до центра. Ну а дальше братишка пешком, поговорим о чем до этого. Долго молчали, если будет мало на простан. Обычно вопреки всех осторожностей и нежеланий Мы обязательно в какую-нибудь хрень да попадем Юность палит бурным фонтаном Безумия, молодость бьет по бочкам Мы тут успели наделать делов Неважно, хороших, плохих, а нас не забудут уж точно По ночному городу залитом и тому Такие же, сунемся на драйв. Кто же мы с тобой на самом деле? Прожигатели, мечтатели, это тебе решать Выше жалмин склонло, я пытаюсь найти, но твой медомчик мир моих снов, Я вижу, я знаю, но все же хочу лететь.